15 мая во всем мире отмечают День Семьи, и как всегда в каждой семье этот праздник проводится самыми разными способами. Одни проводят в кругу семьи, другие в шумных компаниях, на пикнике или в клубе, ну а некоторые просто улетают на курорт, повторяя как бы медовый месяц, проводя время лишь с любимыми. Плохая новость. Примерно половина супружеских пар не дотянет до этого праздника в следующем году, они разведутся. Считается, что первые 7 лет – самые сложные в супружеской жизни. Пройдя этот рубеж, как правило, семья встречает счастливую старость также вместе, с кучей детей и внуков. И это прекрасно. Специально для семей, которые не хотят пополнить своей истории статистику разводов об отношениях, мы подготовили несколько неочевидных, но действенных советов про любовь, отношения и брак. И вот несколько секретов счастливого брака – в реальной жизни можно достигнуть того же самого. И жили они долго и счастливо. Конечно, не за пару дней потребуется множество постоянных небольших действий и решений. Причем со стороны обоих партнеров. Только не надо ждать такого радостного дня, когда придет счастье. Его нужно находить ежедневно в простых вещах и мудрых отношениях. Не откладывайте счастье, будьте благодарны и говорите об этом любимому человеку. Часто мы ожидаем, что семейное счастье придет с покупкой квартиры, машины, с получением новой хорошей работы или дополнительного образования. Нет, не ждите. Надо быть счастливым сейчас и с тем, что есть, и с тем, что вы уже имеете. Ожидания прихода счастья будут только оттягивать чувство счастья от того, что вы уже имеете. Посмотрите на детей, на ваших, на соседских, в других семьях. Дети рады и счастливы потому, что они этого хотят. Они не ждут счастья. Они создают его. И мы тоже были маленькими, но забыли, как это. Хотя и были моменты счастья, и у каждого человека в этом мире они свои, индивидуальные. Нам всем нужно поучиться у детей. Благодарность порождает счастье. Даже в самых обычных вещах находите причины для благодарности. И главное, не забывайте ее урожай. То самое волшебное слово «спасибо» или «благодарю» на самом деле творит чудеса и нужно чаще использовать его в браке и в семье. Спасибо за то, что ты для меня делаешь. Спасибо за то, что подчинил кран. Спасибо за то, что ты такой милый. Благодарю тебя, дорогая, за вкусный ужин. Ищите причины для благодарности, и вы их найдете. Доверяйте друг другу и избегайте ссор. Брак, терзаемый ревностью, не продлится долго. Доверяйте супругу и не давайте поводов не доверять вам. Перестаньте проверять телефоны ваших возлюбленных. В конце концов, до свадьбы у них и у вас был собственный мир. И через какое-то время все ненужные люди просто отвалятся из жизни. Научитесь доверять вашим любимкам. Ссоры по мелочи – крупнейший подводный камень брака. Чувствуете приближение ссоры? Остыньте. Прогуляйтесь, примите душ, передохните, посмотрите кино. Когда эмоции немного утихнут, вы можете поговорить спокойно. Проявляйте свою любовь физически, будьте честным, когда речь идет о финансах. Прикасайтесь друг к друг другу, обнимайтесь, целуйтесь, держитесь за руки. Очень важны здоровые сексуальные отношения, но не нужно фокусироваться только на них. Любое злоупотребление не приводит к хорошему. Оно разрушает романтическую любовь и естественную красоту интимной близости в браке. Семейное счастье невозможно, если есть недопонимание. Особенно, когда дело касается денег, покупок или каких-либо уложений, строительство, ремонт, поездки. Удивляйте друг друга, делайте друг другу комплименты. Сделайте что-то неожиданное, оставьте записку в кармане брюк, подарите цветок, когда встречаете ее с работы, сделайте маленький подарок, устройте неожиданный романтический ужин или отправьте смс с признанием в любви. Расскажите, как вам нравится улыбка, характер, голос, глаза, волосы любимого человека, что вы цените его как прекрасного родителя для вашего ребенка или как профессионала в работе. Ваш любимый человек должен знать, что вы восхищаетесь им. Поддерживайте друг друга, двигайтесь в одном направлении, оставайтесь теми, кем вы были, когда встречались. Поддерживайте друг друга в различных и профессиональных проектах, вне болезней, грусти или слабости. Помогайте преодолевать трудности друг другу. Брак похож на длительное путешествие в хрупкой лодке. Если один пассажир начинает ее раскачивать, второй должен удерживать ее на плаву, иначе утонут оба. Счастье в браке возможно только если у супругов один взгляд на жизнь, похожие ценности и интересы, поведение и цели. Цените действия вашей половинки в помощи, когда они совершенно не понимают в том деле, которым вы сейчас занимаетесь. В начале отношений мы все удивительные, привлекательные и совершаем тысячи поступков, чтобы показать партнеру свои лучшие качества. Спустя некоторое время приходит понимание, что этот человек на самом деле рядом с нами, какие у него недостатки, как он видел себя в различных ситуациях. Это естественно, что зрелые отношения перерастают в брак, но после свадьбы некоторые успокаиваются и не считают нужным стараться понравиться любимому человеку. Внезапно чувствуют, что большую часть времени дома могут выглядеть неухоженно, быть грубыми и сварливыми. Конечно, сложно сохранить тело и лицо таким же, как в молодости. Возраст и гравитация беспощадны. Время – это прекрасный психолог, но плохой косметолог. Тем не менее, можно многое сделать, чтобы оставаться достойным в физическом, интеллектуальном, моральном и эмоциональном состоянии. Хороший брак – это вечное движение. Разговаривайте, забудьте об эгоизме, будьте верны в мыслях, словах и действиях. Просите прощения и прощайте. Разговоры решают проблемы. Забота о благополучии партнера – один из наиболее важных моментов в достижении семейного счастья. Отставьте эгоизм в сторону и постарайтесь заботиться о партнере так же, как о самом себе. Счастье – тонкая материя. Как часто браки разрушались из-за того, что один из супругов влюбился в кого-то и не смог выкинуть из головы. А в итоге это завершилось серьезной ошибкой. Чувствуйте опасность, бегите от соблазна. В измене всегда трое одураченных. Мы несовершенны. Допустив ошибку, не тратьте время как можно быстрее, и искренне попросите прощения. И когда любимый человек задевает ваши чувства, прощайте его. Для полноценной жизни обоих супругов важно уметь просить прощения и прощать. Другими словами, главный секрет счастливого брака в том, чтобы делать добро, быть мудрым в словах, действиях и мыслях. Относиться к партнеру так, как вы хотите, чтобы он относился к вам. Если вы хотите осознать, как слово или решение повлияет на ваш брак, представьте себя на месте партнера и вы поймете, как надо действовать. Соблюдайте равновесие. Если один партнер любит другого сильнее, в отношениях неминуемо возникает крен и дисбаланс. Любящий теряет очарование, находчивость и способность здраво рассуждать, а любимый становится все равнодушнее и холоднее. Клинический психолог, проводивший исследование брака, написал для всех вновь возлюбленных и, конечно, для тех, кто стремится сохранить уже существующие отношения. Важные рекомендации – сохраняйте гармонию. Он рассказал о том, как сделать отношения гармоничными. Как известно, неминуемо притягивает счастье. Прежде всего, в гармоничных семьях каждый партнер уважает личность другого, его профессиональные, творческие и другие интересы. Настоящая гармония в отношениях встречается чаще, если партнеры заключают союз, будучи уже зрелыми, сформировавшимися личностно и духовно развитыми людьми. Это, однако, совсем не значит, что их возраст должен быть солидным, ведь уровень развития личности, как известно, не зависит от даты рождения, указанной в паспорте. В этом случае обязательно присутствует уважение человек, уважающий себя, свои интересы и стремления. Конечно же, будет также относиться и к своему спутнику жизни. Другая неотъемлемая черта всех гармоничных пар – доброта и понимание. Доброжелательное отношение создает в семье волшебную атмосферу. Каждый из партнеров знает, он может поделиться самым сокровенным, что есть в душе, и не будет осмеян или подвергнут критике. Кстати о критике, если необходимо указать партнеру на какой-то личностный недостаток или неудачный способ поведения, то гармоничный человек никогда не будет критиковать личность другого в целом. Он подвергнет оценке только сами действия, подчеркнув при этом положительные стороны личности партнера и его благие намерения. Под запретом и любые обобщения, обвинения и манипуляции. Гармоничные партнеры также будут открыто выражать свои чувства, как позитивные, так и негативные, и делают это конструктивным образом. В семьях, где присутствует гармония, супруги могут открыто говорить о том, что их радует или печалит, что вызывает гнев и обиду, не оскорбляя и не задевая при этом личность партнера. Любовь и семья – это ежедневная работа, в гармоничных семьях супруги помнят об обязательстве, взятом однажды и не стремятся расторгнуть свои отношения при любом непонимании или ссоре. Даже если такие моменты случаются, а они безусловно будут, ведь гармоничный отнюдь не значит идеальный. Партнеры прилагают все силы к тому, чтобы вновь достичь мира и согласия, потому что сами отношения представляют для них огромную ценность. Все вы слышали выражение «Опыт приходит с возрастом». Я огорчу вас. Я заметил тенденцию, что в наше время возраст приходит один. Увы, это реалии 21 века. Не поддавайтесь этой новой тенденции. Ссорьтесь с умом. Импровизируйте. Большинство экспертов советуют гасить конфликты долгими искренними разговорами. А вот доктор философии и практикующий врач-терапевт Харриет Лернер считает, что на самом деле ссоры редко решаются прямолинейными высказываниями. Иногда не вредно бывает проявить мудрость, найти компромисс, даже просто промолчать. Со временем даже самые прочные отношения истончаются, как парус на шквальном ветру. Испорченная парусина вряд ли привезет вашу семейную лодку в мирную бухту, так что не ленитесь время от времени латать прорехи. Ну и в завершение, посмотрите на брак как на бизнес. Прочный брак это серьезная инвестиция в будущее, способная привести незабывалые дивиденды. Семейные психологи предлагают на время отказаться от романтических взглядов и посмотреть на свои отношения как трезвый и вдумчивый экономист. Примените к своему браку экономические законы. Начните извлекать максимум пользы из доступных вам ресурсов. Рассматривайте всех членов семьи как полноправных партнеров и умело вступайте с ними в договорные отношения. Звучит цинично, не правда ли? Зато таким отношением никакой кризис не страшен. А через несколько лет скажете себе слова благодарности. Вот и подошло видео к концу. Надеюсь, вы выделили для себя много интересных моментов, много интересных точек зрения. Это не говорит о том, что вы должны поступать именно так. Это всего лишь рекомендации. Каждая ситуация в жизни каждого человека уникальна в своем роде и не способна повториться по соседству или в другой семье. Может возникнуть похожая ситуация, но содержимое всегда будет сильно отличаться. Так что импровизируйте, дорабатывайте ситуации и поступайте мудро. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых встреч. Пока.